Друзьяшки мои, всем привет! Короче, я из магазина тканей. Хочу вам показать, что буду шить, что купила. Я нашла и скачала выкройку... Я нашла и скачала выкройку спортивного костюма для мужа. Буду шить мужу спортивный костюм. Муж у меня клиент привередливый. Очень, я вам хочу сказать. Ему, я уже наверняка знаю, ему будет очень сложно шить. Но думаю, ему понравится. Вот я сходила без него, правда. Выбрала ткань. Посмотрите опять. Опять сколько килограммов. Такая красивая. Этот трикотажик трехнитка. С обратной стороны вот так вот. Вот, ну, приятненький, на ощупь. Вот такой будет костюмчик спортивный. Я уже сделала выкройку, распечатала ее. Шнурочек. Я взяла такой шнурочек контрастный. Сейчас объясню, почему. А вот тут идет каркаш, или как он там называется, на резинке. Вот такой кусок. Это, ну, вы поняли, резиночка снизу и вот здесь вот на рукавах. И мне нужна была ткань, кулирка какая-то, такой трикотажик тоненький, капюшон, в капюшон, во внутреннюю часть капюшона. И я взяла вот такой вот. Тут такой рисунок. Смотрите, видно, не видно рисуночек. Цветочки какие-то. Такие вот цветочки. И она такая как бы голубенькая, да, и вот шнурочечек такой вот, чтобы это не было, не казалось как-то, что непонятно что. Это будет в капюшоне. Вот, показывать, снимать вам уже не буду, как шью, как там шить этот костюм. У меня есть такие ролики, да. Вот, единственное, только что процесс, может быть что-то из процесса, и как получилось, я думаю, что я вам сниму и покажу. Когда шиешь мужу, тут главное вообще ни одного косячка, чтобы не было. Потому что он любую деталь, любую мелочь заметит. Короче, у меня тут все просто идеальнейшее получается. Идеальнейшее. Вот я уже... Вот смотрите, сегодня за день, да. Сейчас еще буду вот этот край обрабатывать. Вот здесь вот. это обработала кармашек. А сегодня вот за день я уже сделала, сшила вот эти две брючины. Ну, короче, я их, скорее всего, сошью, еще соединю вместе друг с дружкой, да. Единственное, только что останутся ножки. Ну, сделать, пришить резинку вот здесь. И на, на этом наверху да и все но это я буду уже делать за. я тут пошла мужу костюмчик спортивный и потом я его вам покажу как это выглядит докупала бегала докупала мне не хватило шнурка короче вот купила шнурочек вот что-то я мало подрасчитала надо было 4 метра 2 на низ и 2 наверх а, в так, тут, э, значит, что еще бегалось, вы не заморачивались. Короче, я... мне хотелось на костюме что-то пришить, какую-то лейбочку. Я, короче, нашла вот такие штучки. Я их искала. Но вы не представляете, сколько они стоят. Две штуки вот такие вот, да, они кожаные. Они стоят. Сколько? Здесь не написано. Сейчас я вам скажу. 247, по-моему, рублей. Так, вот, ты долго будешь у меня тут это? А, 270. 270. Поэтому на будущее я, наверное, закажу, чтобы мне наделали таких штучек. Вот, сделаны с любовью. Прищу на брючки, сейчас посмотрю, как будет выглядеть, и на кофту. А еще, знаете, что я купила? Я купила вот такие иголки, они тоже жутко дорогие. 200 тоже с чем-то рублей. Так, ты мне мешаешь. Иди вот на сюда залезь. Коты же любят лазить везде. Иди залезь сюда, Вон, смотри, что тут. Вот это, кстати, тоже купилась. Я вот так вот повешу. Возле стола. Будет у меня тут всякая всячина, короче, валяться. Еще не придумала, что, но возле стола повешу. Может, даже ножницы сюда буду класть. Вот опять он у меня украл нитки. Ну что это за котенок, а? Вот, уже подошло. Нитки валяются тут. Значит, что я хотела вам сказать? Сколько стоит иголки? Иголки. По-моему, 304 рубля. Да, иголки в пластиковой коробке. Но это ладно. Со стеклянными головками. Мальчики, девочки, представляете? Но я взяла их не из-за того, что они стеклянные головки. Это смысл в том, что когда будешь гладить, да, там, допустим, заколол вещь и будешь гладить. Иголки, вот эти пластмассовые шляпки, ну, так как они стеклянные, они не будут, естественно, пригорать. Но я по иголкам никогда и не гладила. я взяла их из-за того, что они. Очень острый. Меня бесит, что вот у меня тупые все иголки. Вот я сколько их покупала, они все тупые. И когда закалываешь вещь, можно вот даже вот дырку сделать, там затяжку, например. А вот это вот идеально будет, особенно если шить атлас, какой-нибудь шелк. Вот то, что страшно прям испортить. Вот такие вот купила. Сколько их хоть штук. Но мне они нужны были. Так, ну корзину я вам показала. Еще я вот здесь купила себе вот такую штучку. Я тоже сделаю это мужу снутри. Снутри пришлю. Планирую начать шить вещи. Ну, в основном костюмы. Нет, ну это посмотри, что творит этот человек. Свисток. На, ладно, этим играйся. На. Купила себе еще вот такую корзину с крышкой. Это для.. Для чего? Для тряпок, которые у меня остаются. Всякие у меня там есть еще кружева, еще что-то. Вот сюда я, наверное, она маленькая, сюда я сложу кружева. У меня есть очень много. Они все в пакетах, мне так неудобно. Резинки, когда что-то ищу, мне неудобно. А потом побольше куплю для остатков тканей. Все-таки он залез в эту коробку. Корзину. Прикольно, действительно, коты любят вот всякие полости, да? Положи коробку, и он туда заползет. Человек свисток. Буззика моя маленькая, ой, ты дурачится, он. Дурачится. Тебе нравится, удобно? Нормально по размеру? Подошло? Ну, слава богу, я рада. Крышка накрыть тебя? Или испугаешься? Что думаете? Как вам там? Как вам там? Стремно? Ладно, не буду тебя мучить. Играйся, пока можно. Пока я ее не приспособила. Ну вот, ребятки, я сшила костюм мужу. Каков красавчик! Перешивала капюшон, сделала капюшон, он сказал, что ему маленький. И распарывала час, отпарывала капюшон, перешивала, перешивала полностью. Ну прикольно, прикольно, я довольна, прикольно. А ты доволен? Да, да, Муж тоже доволен. Все идеально. Идеально. Идеально. Все круто. Я очень доволен очень рад. Да, да, да. Подкладочка в капюшон. Ну все, дорогие мои. Прощаемся. Все. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки. Всем пока.